Затянулись. Не время так напрягаться. Он идет верным путем. Лидер. Однако, возможно, кое-что Мидори сейчас. Желающий одиночества, но выбившийся из сил. Все как он нам и сказал. Диктатор. Заключал. Я понимаю. Все народа. Чтоб тебя. Бронебойный снаряд! Его. Директор, вы меня подставили? Мы же собирались вместе сразиться с Тойей. Да, это логично. Разум... Нельзя оставлять одних! Валф. Не верится, что он молчал, пока наш друг по потянуться. Но ему можно вернуться. Мы усилили барьер Юэй, но так и мы не воспользовались. Пора увидеть его в деле. Вы сами вернете Мидорию сюда. Преступник! С...